Введение в комментарии Сулама улам Десять сферот три и, и, и хотя мы насчитываем Десять сферот они составляют те более, чем пять типичных, называемых кетер, хомбинац, тифирет, мануть, суть которых тщательно разъяснено в введение. Мудрость кабалы от ее от ее. Начало до да, пульта да, Седьмого Ты тщательно разберись Что там написано И во стязь не повторяются Все подробности приведенные там А в них суть этой мудрости а -а -а. Десять спирот мы насчитываем, потому что сферат, а тифират состоит из шести спирот, называемых Хесет Кура, Тиверет, Тиверет, неца, хоть хоть и сот. Если гура, теперь отница, хоть и сот Есот, хоть нет, теперь это гурах. Если гура, теперь отница, хоть и сот. И, и поэтому их десять причине, о причине этого сказано в предисловии книги Зар. В Марут Асулама на странице 5. И, и, и эти 5 бэхеноти. Кетер, Гохма, Бина, тифирят, и Мальхуд. Различила в каждом целе и в каждом не вра. И я пять бэхенот, Кетер, Бина, Тифирет и Мальхут Различимы в каждом нецале И в каждом невра То есть творение Смотри, объяснение понятие Мацель и Боре Как в общности всех миров Представляя как в общности всех миров, Представляющих собой пять миров, Называемых Адам Кадмон, Ацилут, Брия Цира, Асия и соответствующих пяти кинот, Кетиру. Эм, выступление в книге Узор пять. И, и поэтому здравый, здравый смысл заставляет нас понять противоположное тому, что лежит на поверхности, и прийти к заключению... Что мы на, на самом деле, на самом деле весьма благие и воспышенные творения до такой степени, что не предела что не нашей нашей значимости, что то есть тело обстоит именно так как надлежит и как подобает мастеру, составшему нас. Ведь о каком поддепте наших тел ты бы не пожелал поразмыслить после всех возможных разъяснений, какие ты только сможешь. Тебе предложить, он укажет не на кого иного, Как на Творца, создавшего нас и все наши, наши качества. Ведь ясно, что он создал нас, а не мы, к тому же на всю череду событий, которые начнут происходить благодаря этим, этим качествам, и тем более дурным, дурным наклонностям, что он посеял в нас, что он посел нас. Но об этом-то мы говорили, Что мы должны посмотреть в конец тела. И тогда мы все сможем понять, Как говорит пословица, Не показывай дураку вещи В процессе работы над ней. Вступление в книгу 105 и и поэтому здравый смысл заставляет нас понять противоположное тому, что лежит на поверхности, и прийти к заключению, что мы, что мы на самом деле весьма глагие и возвышенные творения до такой степени, что нет предела нашей значимости, что то, что есть, то есть тело, обстроить так, как надо жить и как массе мастеру, создавшему нас. Ведь о а каком бы дефекте наших тел ты бы я пожелал поразмыслить после всех возможных разъяснений, какие ты только сможешь себе предложить. Он укажет не на кого иного на Творце, нас и все наши качества. Ведь ясно, что Он создал нас, а не мы. К тому же Он знал всю-всю череду. Событий, которые начнут происходить Благодаря этим качествам И тем дурным наклонностям, что он нас Но об этом, об этом-то мы и говорили Что мы должны посмотреть как. Посмотреть в конец дела И тогда мы все сможем понять